Всем привет-привет! Вы на канале Вот ВотГСН И у меня крайне удивительная ситуация Я заходил вообще снимать обзор на Эпсилона Которого буквально только что я открыл Хотел снять на него обзор, зашел на ПК в игру И вот мне, бац, прилетел подарок Буквально только что И, наверное, это будет первый раз нет, вру. Это второй раз, когда мне прилетает подарок во время того, как я снимаю видео. Потому что один раз он прилетел мне прямо в середине видоса. Ну а сейчас просто при входе в игру. И понятное дело, что сейчас у нас, ребят, меняются планы. Эпсилона мы посмотрим чуть позже. А пока будем открывать подарок. И огромное спасибо! Вот юзер 42 из клана К15. Огромное спасибо за поддержку моего канала, за то, что даете мне возможность снимать все новые и новые видео. И понятное дело, что я не сном, не духом, что там внутри, но мне дико интересно. Ну что, открываем, смотрим, что там будет, Мы распаковываем подарок начисление и так вот тут уже становится интересно. Все-таки решили пробить еще раз вот мой нефарт вот. Все-таки продавить мое невезение, забираем с удовольствием все эти подарки. Мне писали в комментариях по поводу того, что я очень много рассуждаю перед тем, как открывать контейнеры. Ну, ребят, тогда в этот раз откроем их немножечко быстрее. 2000 золота и еще один Теслаган уже упали. Уже хорошо. В прошлый раз, если я не ошибаюсь, моя копилка пополнилась на 2600 голды. Насколько пополнится сейчас, я не знаю. Сейчас пойдем методом от противного. Сейчас сначала откроем, наверное, мы с вами а, мистика, все-таки оставлю на потом, как самый фартовый. Откроем сначала вот этого вот товарища. Посмотрим, что у нас здесь. Из собери их все, мне выпадает. Ну, в принципе, я не удивлен. Из собери их все, мне вообще ни хрена не выпадает. Вот честно, просто ничего не дропается, и все. И хоть ты тресни. А, так, теперь у нас есть еще плохая компания. Открываем плохую компанию, смотрим. В плохой компании плохой компании, блин только плохая компания, но у меня все-таки по чуть-чуть формятся части сертификатов на 1000 голды. Это уже хорошо. Этому я тоже рад. Так, вот здесь голда 100% падает. Ну, как 100%. Она падает, либо падают черные ящики. А может быть и то, и другое. Ну что, попробуем открыть. Посмотрим, что мне сейчас упадет. 2000 голды уже есть в копилке. 2400. Четко ровно так, как было в прошлый раз. В прошлый раз, когда я открывал из вот этого набора контейнер Черный вот этот, ну, соответственно, было прям то же самое. Ну что, остался мистик, открываем мистика. Я не сильно верю в, вот, в свое везение. Кто-то говорит, что ГСН ты просто вери, тогда тебе повезет. Но, ребят, мне за 8 лет ни хрена не везло на эти гребаные контейнеры. Вот серьезно. За 8 лет сраный один танк 9 уровня, и это все, что я получил еще и на Твинке. Поэтому, ребят, контейнеры явно не мои, но я все равно огромное-огромное спасибо. Высказываю братцу, который дал возможность заснять это видео и получить массу позитивных эмоций. Ну, а я пока прекращаю и жду вас на видосе, посвященному Эпсилону, который выйдет буквально через полчаса на канал, ну, может быть, час. Всех жду, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. А на данный момент у меня все. Еще раз спасибо за подарок, мне было дико приятно. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!